Вот что надо делать с такой судьей? Я считаю, к стенке ставить. Вот, вот при ну, нормальном состоянии, просто выводить, а она вся кривляется, такая выпрыгивает. Знаешь, это как в песенке, а, а, а, этот, а дурак бибикал без конца, Значит, этот, без ноги жал на тормоза. Этот, этот, вот, вот эта судья, она, вот ты, сука, вообще, ты что делаешь вообще? Ты нормальный вообще человек? то есть о каком да, Марк, извини, э я, я, э пометку для всех остальных Марк говорит о том чтобы по приговору трибунала конечно поставить к конечно, стенке, а произвольно мы против стоп-стоп-стоп стоп стоп стоп. они сами э про провоцируют выход из Совета Европы правильно? да, правильно это автоматический выход и из конвенции Европейской Конвенции по правам и свободы человека выход из моратория по шестой статье то есть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 Хлоп, и этот, значит, например, откинется. И тут придут вот эти вот из тюрем-то. И вот Навальному будет говорить, Алексей Анатольевич, ну вы же гуманист. Вы же гуманист, ну вы же не можете вот... Да, мы, конечно, вышли, мы хотели вас расстреливать, но вы тут же не такой, вы же либерал. Как же вы не либерал, Как, почему? Да ну, что вы? Я же твой, я наш, понимаешь, вот это вот? Нет, ну, погодите, ну, как? Мы об этом как раз и говорили, что слава богу, чтобы они это сделали, чтобы развязать сделали. нам руки. Конечно, пусть делают, все по закону, все, все по закону, все никак, ни в коем случае, никаких бессудок. все, суд, тройки, все будет прямо уважением, конечно, ну так они же сами. Ну, просто я к тому, меня очень многие критикуют, вот Марс Захарович, мы должны быть не такие, мы гуманисты, мы то, мы все, я даже оставляю в стороне, так сказать, про ложный этот гуманист, дело не в этом. А вы поймите, они сами ведут к этому, потому что они так видят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 Определение, это же не для народа смертная казнь. Это что, для людей что Нет. Нет. Вернуть ее нужно конкретно для спецсубъектов. Вы как раз об этом тоже а говорили. Представляешь, как это... одинаково ну, мы мыслим. А что, поговорите, а почему нет? А почему? Они все время, вот судьи сам, говорят. Китай, Извини, а... у нас постулат такой. Они строят для нас ГУЛАГ, они должны получить его без всякого снисхождения. Да, попробовать на себе. Как это? На себе в зоне, говорит, не показывает. понимаешь? Ну, да.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 то тогда мы никогда не исправим положение вещей. Вот Кто-то говорит, что мы апологитируем насилие. Да ничего подобного. Наоборот. Мы хотим заслон на его пути поставить на будущие столетия. Не то что на десятилетия. Навсегда. Навсегда. Чтобы ужаснулись от того, что э, может произойти с теми, кто так долго эту машину вот, уничтожения создавал. И вдруг оказались под ее пилой. значит, Под ее э, гильотинкой. Не строй гильотину другим. Твоя башка первым скатится. Да, мы говорили про тысячелетие, чтобы и через тысячу лет люди вздрагивали и говорили, бля, так делать нельзя, а то появится Иди. вот такой Мальцев жестокий, такой, цепишь, блядь, и будет на колье сажать. Вот об этом как раз мы тоже говорим. И видишь, очень я рад, вот, что нашел в тебе товарища, настоящего, с которым идеология я совпадает. Сказать, я, я, Слав, ты знаешь, я долго питал иллюзии. Ну не то чтобы вдруг, но я понимал, что. Ну да, я сам был аболиционистом, противником смертной казни. Я конечно. Но я так, тоже, я, Марк, я, и я. Да. Они же довели все. Они же все вот это все убили напрочь. Вот это вот всякое желание, сочувствие и так далее. Вот как?